Рвут Москву дистрибьютеры, пусть мозги не компьютеры, мозг не нужен, чтоб капусту рубить. Тухлики убиваются, пусть настройку смываются рано утром. Мы за них покричим. Пять и восемь учи, пиджут запас, сильней держи. Пять и восемь учи, и всегда лишь вперед смотри. Нашла коса на камень, зимой у парит снег. Нашла коса на камень, а на реке ж еще браслет. Нашла коса на камень, зимою дибер в палец снег. Нашла коса на камень, а на рехешь еще комплект. Слушай папу инструктора, кушай хлеб, дистрибьюты развечиною. Ильс как когда носороги падаются, Рогом дверь вышибается в шкуре этой негатив ерунда. Пять и восемь учи, и Джуза держи. 5,8 мучи, и всегда лишь. Вперед смотри Нашла коса на камень Зимой у дибер впарит снег Наш коса на камень А на рехеш еще комплект Нашла коса на камень Зимой у дибер впарит снег Шла гаса на камень, а секретаршу ля-ля-ля. Рвут Москву дистрибьюторы Пусть мозги не компьютеры Мозг не нужен, чтоб капусту рубить